Добрый день, друзья. Этот год в Америке как никогда насыщен событиями. И вот после того, что произошло в Капитолии, в Америке началась откровенная, абсолютно не прикрытая ничем, охота на ведьм. Джо Байден первым делом заявил, что мы будем платить тысячу долларов, тысячу долларов всем тем, кто позвонит нам и скажет, кто ворвался в Капитолии, что это за люди, нам обязательно надо их найти. Потом он эту сумму поднял. Ну, тысяча долларов, да, действительно, несерьезно за то, что ты сдашь соседа, маму или брата. Надо как-то посерьезнее, надо увеличить до двух тысяч. Хотя для Америки это тоже как бы деньги не очень большие. Джо, надо начинать с сорока тысяч. Или с 50. -ти. И тогда, и тогда макартизм в Америке зацветет и запахнет новыми, яркими, прекрасными цветами. Хотя я вам хочу сказать, ребята, я всегда считала, что это как раз нашу нацию русских приучили к доносам и приучили к этим канонимкам. А оказывается, нет. акас Америка полна этим счастьем тоже. Но я вам хочу сказать, что... Первые сутки, когда ФБР и Джо Байден объявили, что давайте, давайте доносите, кто же там был, что это за страшные люди, В ФБР поступило больше 40 тысяч звонков. Ой, какие сознательные, ответственные граждане. Как приятно сдать соседа или маму, или сослуживца. Ой, наверное ты испытываешь при этом чувство удовлетворения и я вот же думаю ведь живут эти люди вокруг нас ведь мы же с ними все время общаемся мы с ними пересекаемся они нам улыбаются а в душе а в душе так и ждут, когда наступят те прекрасные времена, когда доносительство станет опять модным. Я так понимаю, что это какой-то особый тип удовольствия. Но я вам хочу сказать, если в Советском Союзе это было хоть чем-то оправдано? ну то есть, да, сдашь ты там соседа еврея, так э, можно его коммуналочку, комнатку его 15 на 15 да, метров квадратных к рукам прибрать, то что же так мотивирует американцев? непонятно а 2000 долларов я забыла 2000 долларов причем для меня это все какой-то такой вот реальный смех потому что блин веру цифровых технологий и веру биллинга мобильных телефонов и Вдруг для ФБР понадобилось обязательно, чтобы граждане доносили на тех, кто был в Капитолии. Нет, не нужны системы распознавания лиц. Зачем? Мы пойдем старыми, проверенными методами. Мы вместе с собой замажем вот всех вас вокруг. Вы в этом во всем будете участвовать. Нам же надо как-то оправдывать свои действия. Ну, то есть вы тоже должны в этом поучаствовать. Вот, вот. Нельзя без вас. И было бы это очень смешно, если бы это не было так печально и грустно. И было бы это все смешно, если бы не страдали реальные люди. Ну вот уже публикуются списки неблагонадежных граждан. А вот неблагонадежным, вот, вот, вот. мало того, что их надо оштрафовать, посадить, судить, так еще. И, наверное, им надо запретить летать на самолетах. Да. Вот это вообще будет классно. Но они полагают, что это очень справедливо, запретить людям летать на самолетах. То есть, я так понимаю, что когда же для частный бизнес убивали без разбору белых, черных детей, организовывали какие-то там в ли, можно сказать, самопровозглашенные республики, это не было как бы терроризмом и не было подрывом... Америки. Это вот было нормально. Классно это было. Ну, побили там, разрушили там кучу зданий, разрушили людям бизнес, поубивали там нескольких. Но зато это вот ради справедливой идеи. А вот эти, вот эти, которые непонятно кто, да, вот эти вот нехорошие трампаноиды или трамписты вдруг посмели в конгресс войти. Ужас. Ужас случился в Америке. Но я вам хочу сказать, я смотрела на ролик, причем американский ролик о Маккартизме. Это был такой сенатор, причем теска Джо Байдена, то есть его тоже звали Джозеф, который решил охотиться на ведьм, но только в лице коммунистов. То есть, понимаете, были различные слушания, организовывались различные комитеты, которые проверяли всех от военных до, простите, актеров, сценаристов и режиссеров в Голливуде. Все признаки того, что происходило тогда, в Америке сейчас есть. То есть увольнение с работы есть, доносы есть. И самое интересное, что тогда Труман выступал приблизительно с той же речью, с которой недавно выступил Трамп, что мы одна нация под Богом, ребята, мы должны объединиться, мы не должны друг с другом ссориться, мы не должны ни на кого нападать, мы должны услышать друг друга, понять друг друга и так далее. Но что тогда Трумана не услышали, что сейчас э, не услышали Трампа? А зачем слышать? Нам же очень удобно из Трампа сейчас делать... Козла отпущения Но правда это еще зацепит пол Америки Людей, которые являются его сторонниками Но мы их сейчас запугаем Мы сейчас им покажем, как мы можем действовать И какими методами Что они будут бояться Просто говорить то, что они голосуют за Трампа Я вот недавно общался со своим одноклассником Я общалась с общей чат одноклассников из России У него родственники живут во Флориде и он говорит, так они боятся кому-то сказать Что они голосовали за Трампа то есть вот до такой степени довели Америку. Не, ну я понимаю, может это там какая-то отдельная семья, которая там на генетическом уровне помнит все, что было, или боятся потерять работу, или еще что-то. Но таких людей на самом деле очень много. И постоянное запугивание сторонников Трампа происходит ежедневно. Вот недавно... Сейчас даже вам покажу. Вот, вот этого вот, вот, вот этого человека нашли, а он, оказывается, призер, золотой призер Олимпийских игр. Потом до этого показывали, что арестовали двух полицейских. Потом я вам рассказывала про этого рэпера Брайсона Грея. К нему тоже ФБР приезжала. И причем, как он сказал, на него поступило порядка... 40 заявлений о том, что он там был, он был на марше Трампа, он был в вашингтон ди Ну, был он в Капитолии или нет, это уже другой вопрос, никого это не интересует. Но вот вы обратите на него внимание, он неблагонадежный товарищ, он за Трампа выступает. И вот в эту пучину вот этой вот гадости Америку сейчас окунают. Единственное, что я вам хочу сказать, ребята, Макартизм долго не продлился, потому что в абсурдности своих действий этот сенатор, ой, Макарт не дошел до идиоти, то есть он повсюду искал агентов, то есть он развил такую ненависть, которая была долго-долго, несвойственным свойственными Соединенным Штатам Америки. Что я вам могу на это сказать? По-моему, в 1957 году он уже даже умер, да, Ты еще в 1947 или в 1945, в 1947, да, он произнес свою речь о том, что мы будем бороться с камуняками. А в 1957, по-моему, уже все это закончилось. Но 10 лет из жизни, и 10 лет страха, и 10 лет оглядки на своего соседа, и 10 лет... Страха что-то сказать слух в Америке было. Но помимо этого мы же еще не берем в расчет людей, которые из-за этого погибли. Была такая в Америке семья, которую звали Розенберги. Муж и жена евреи. Так вот их просто на электрическом стуле убили. И был такой приговор, и очень много юристов оспаривала это. Но после речи судьи Молодые юристы, которые впоследствии могли дать интервью и рассказать о тех временах, говорили, насколько были запуганы или коррумпированы судьи. Умерла женщина, ветеран американских войск. Умер полицейский И вообще, по-моему, 4 человека погибло на штурме Капитолия. Я уже не говорю, сколько людей погибло во время летних протестов. И еще, кстати, человек, который украл ноутбук на Пелоси, он тоже погиб. Ну, говорят, застрелился. Причем два выстрела. Да, обычно так и стреляются. Выстрел в себя, не попал один раз, но ну, надо второй добить себя. Ну шо, что ж, на, на полпути останавливаться нельзя. Так что это все очень грустно. Единственное, на что есть надежда, что это тоже перемелится в Америке. Из того кризиса они вышли, и судьба Маккартни, она печальна. Он-то, в общем-то, умер от цирроза печени, точнее он спился. Но вместе с этим он успел погубить очень много людей. Он успел очень сильно расколоть общество. Он успел э, посеять расизм в обществе и раскол в обществе. Ну, хотелось бы, чтобы в этот раз Америка очнулась быстрее. И еще я хочу сказать людям, которые меня смотрят, которые проживают в Америке. Не позволяйте к себе так относиться, экстремизм и крайности, они страшны с каждой стороны, не пишите мне дневные комментарии, не говорите мне какой Трамп нехороший, или какой хороший Джо Байден или еще что-то ребята, у нас у каждого свое мнение я своим мнением с вами делюсь и я делаю это достаточно откровенно. Если вы придерживаетесь другой позиции, я это уважаю. И более того, мне наоборот очень интересно ваше мнение, потому что э, ну, людей, которые придерживаются моей точки зрения, я понимаю, а людей, которые придерживаются другой, мне интересно понять. Может быть, я чего-то не вижу в общей картины или что-то упускаю. Поэтому мне ваше мнение тоже очень важно. Только давайте оставаться в рамках нормальности, нормального общения между людьми. Давайте не позволим ни какой стороне сделать из нас зверей, кидающихся на друг друга. Давайте как дипломаты приходить компромиссом. И давайте друг друга не обижать. Это все, чего я от вас прошу. Все, ребята, пока-пока. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео.